сейчас собираемся сейчас пьем чай короче и собираемся на рыбалку 3 щит ни хрена себе Ой, хочет идти. Ну, я думаю флюорокарбон выдержит О, он владимир рыбился опять щуку бахнул что ли О! нормальная щука на мормышку что ли Но... обалдеть Бросила, да? Второй загар. Интересно. Паш, у тебя горит! Сейчас пойдем в упашки посмотрим. Не беги, не беги! Аккуратнее, потише иди! Ключка в сегодня у нас ребята загарчик один за одним блин вообще никак, как сегодня рыбалка даже у пашки клюет а если у пашки клюет значит рыбы как в аквариуме Мотает? смотри давай посекай я тебя снимаю Вот она, первая твоя на жерлице, Паша, запечатлил, поздравляю. <свят> вот, без труда не выловишь рыбку а, из, из пруда. Давай, поздравляю тебя, Павлик. Ага, подожди, он укусил. <свят> поздравляю. <свят> С почином. Вот, а я хотел... вот, Да нет. Лучше, лучше у нее нет, у нее, знаешь, цикл какой-то. Она 2 часа клюет, потом перестает, потом опять возвращается. Понимаешь, она не, не клюет, вот, знаешь, как в лунке. Давай, меняй живца. Тебе живца нужно... Будет Загарчик, ребята. Пашту вытащил пять минут назад и 5 минут назад поработал Тут мы уже щуку поймали. Не крутит. Смотри, как ее развернула. Да, Молчит да, и не вернуло. Молчит. А, нет, пошла. Сантиметр пошла и все. Может держит во рту. Подсечем Или подождем Давай. Была не была да? а, а не Вот как она его разбал... разбомбила он был, Разбомбила почти мертвый. Разбомбила его да. ну, Видишь? Вот зубы даже на почти Она его жабры даже разбила А ты же и тут мертвую засадил Да, да, да. Я вообще Но снова Да я лучше свежего Сейчас поставлю Свою губину выставлю Раз, два, три За то что клюет вон видите опять загар тема Паша уже полчаса жерлицу ставит ты заметил полчаса у нас установка жерлицы у Паши происходит полчаса ребят вот прикиньте сколько за полчаса можно рыбу поймать а он вот еще еще одну жерцу Я даже удочку только четыре раза дернул. Так и никак, когда удочки дело не доходит. Пойдем. Пойдем, проверим. щуки надо возможность бросила да уха она его разорвала то смотри через другую жадрину ага. не знаю поменять или оставить оставим, оставим. ну даже сама осталось оба взял Хорош. Паш, неси живца сюда! Живца неси! Мне, он, это, блядь, Хорошо, взяла, да? На да. этом уже все надо его менять. Даже на середине клюет, обалдеть. Да, везде жевца меняю там генки еще думаю желец что сработал ложное сработка а, черпака ты не принес далее черпака не принес черпак говорю не принес ты да а ты черпак. утащил его где нужен черпак уже все я уже руку опустил да. Пашки загорелся, флажочек загорелся у Пашки Ушла Ушла, ты видел? А да что ты делаешь Вот и... он, вот он, вот он. Не, не, все, все ушло, ушла. А ты зачем так делаешь, Паша? ха Нихуя вот этого делать Да блять. не знаю, лучше бы я с перчатки снял и... Вот, ну... аккуратненько взял все, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ты сюда. не снимал, Андрюха? Снимал. Удали. Удали. Ну куда это вот это вот? Чурочка, Блять, она, знаешь, что зачем ты так резко Ты запускай живца, пока не замерз. Сейчас замерз на... Ну это уже поклевка была но эту жерлицу. Вот там щучка лежит, опять сработала. На ней уже, кстати, раза три или четыре сработало. Я уже не снимал что-то там бьет, и как уж опять не крутится не крутится да мне ну, уже я не говорю 4 или 5 раз я уже снимал. эту лунку и вымытала хорошо тянется что-то ушла прям что вот за крючки -то? да обычные крючки ну как? Прям в улыбке ушла. Да, вон, смотри, крючки. Хорошие крючки, идет. Хрен, столько упустили рыбу уже, немерено. Ну, вон, кровь, да, по ней видно. Ну, мелкая была, наверное? Да, такая же вот -то. Ну, не страшно. Что, загорелся опять? Же? А? Да не, нормальные крючки, просто щука мелкая. Опять загорелся! лед. Опять у берега. Ну, а тут у берега крупная он попадает. подлинно а не мотает пускай еще помогает сейчас уже да наверное, второй раз если мотает уже сука вообще не понял не понял а, вон вижу. У тебя два загара, Паш. Второй тоже горит. Вон горит у тебя, видишь? Заглотит хорошо. Поднес. Ну, ну, ну, да? а, да. Так у него там лески уже не осталось почти, да? Есть. Ну, ну, Чё, ну подожди. Минутку, подожди. Все больше никак не загорелось. Моя, сгорела. Да. Вот моя загорелась. Моя получается Я думал, у тебя там загорелось где-то, я mm. смотрю, дальнее загорит у тебя. Смотри, может она может стоять. Аккуратно, Паша. Не. Хороший живец у тебя. А что ты хочешь сделать сейчас? Быстрее да, должен снять его вдруг не А я в не сижу в помире. Поклевка 330. Какая-то. Не знаю, ребят, какая поклевка что мотает Ах ты блин. Ах ты гляди на Еще надо было ждать. Такая поклевка была, Павлик, это пипец. Мотала, вообще вот так катушка двигалась прям хорошо. Не поторопился. У тебя что -то тоже клевало? Да нет, я просто переставел. А -а -а. У меня там живец один, вообще, вообще мертвый был его. Леня там уже он с одной лунки, видишь, сколько нафига чего? Окуней. Ой, так, ладно. Поставил эту железу, оборачиваюсь. У меня вообще вон ту железу утащила. Вообще выкинул смотрите, как валяется. щука просто тут столько щуки похоже я не знаю вот как вот так вот сбуалось, вот так вот железо покинула. по-любому холостая потому что она уже на да, холостая вот так щелкнуть чтобы железо уронить это дорого стоит Значит, удар был сильный, но она почувствовала сопротивление, бросила. Так, сейчас мы опустим. Смотрите, как она развернула его. Тут, блин, щуки, я не знаю. Монстры какие-то. Раз, два, три. Тут уже, кстати, была поклевка. Видите, живец валяется. А как сделать, чтобы она на месте хоть стояла? Пашки тоже загар. Не знаю, уже щука замучила нас сегодня. Честно, ребята, говорю, как уже первого сна бегаешь уже, я не знаю, я даже на бормушку не могу половить. Тащи! О? А то у тебя третья уже, да? Матом не надо ругаться. Да. Ну, поздравляю тебя, Паш. Молодец. По Вот такая щучка у Пашки клюнула. Так, у Пашки там загар. Пацаны пошли. Я уже не пошел, короче. Я уже устал ходить. Я сейчас столько набегался, я не знаю, столько поклевок было Что-то побежали Побежали, побежали а, а, поймали Взяли щучку Молодцы Сегодня уха обеспечена, да? Владимир тоже две щучки еще не поймал вообще. А вон еще загар. Вон еще загар. Оба, это я пойду сейчас сниму. Только что загорелся. Сейчас вот прыгну снимал короче пока они там ловили вот у меня уже впереди загар или не у меня ли у пашки у пашки загорелся да да Оп. давайте давайте отсюда посмотрим оба она вторая мелкая щука такая до килограмма максимум 600-700 грамм а хочется крупный. Завтра поедем вот туда, ребята, на мыс, попробуем туда за мыс попробовать, что там может быть, там покрупнее будет. Ну это щучка годовик. Ну да, грамм 600 700 максимум. Ну ее много тут. Паша, ты меня, ты обрыбился! Да, да я, вот, я его снимал тебя. Первую поклевку, вторую. Молодец. Надо подсекать оказывается. Сразу тысячу. Мелкой, конечно. Мелкая, конечно, но. Рука, рука, рука. хорошая там, да? Ну как хорошая, ну, крупнее Покрупнее вот это, да? Пойдем подснимем. Все, Сейчас, наверное, часов два. Да, Она 2, обычно в да. 2 часа выходит. Выход хороший. Она прям мне загорелась. Я смотрю на вас, и этот чик флажок загорелся. Вот ну, тут келушку, ближе к келушке. Вообще красота, Фига, что тут активно, -то. там, в том месте, в том краю Опять загар Либо опять еще вес этот мелкий Не знаю, короче уже Леня сейчас пойдет Посмотрит, что там Я уже устал бегать Очень сложно, ребята, работать оператором Снимать вот это все Мне кажется, тут окунь Бахает и бахает ехать. Ты вот этот три жилица, они просто плачут. О, опять Затянуло в траву, да. Вот эти три жилица, они тут бахают каждые 20 минут. Одна, вторая загрась, одна, вторая, третья. Вот это уже дальнее заработало. Фух. Много очень поклевки сегодня было много поклевки я даже не показывал холостых вот. такое ощущение что тут щука на один квадратный метр каждая одна щучина стоит какая нибудь маленькая либо окунь это был добит потому что окунь тут есть и по 600 по 700 грамм либо щука Пашки и опять там, там сработка тоже что-то он там смотрит. Не знаю. Тут сюда попасть по первому льду было бы интересно побегать. Хотя в феврале. Вот январь. А, какой феврале? В январе сейчас тут вот бегаем. Клунку пробурил, пока на луночку ничего не поймал. линка там уже штук 6 и всем поймал. акушков вот Такая рыба, ребят. Так, ну что, ребятушки, заканчивается первый день нашей рыбалки. Вот такой лоб сегодняшний. А кушков немного, немного щучек. Башка, как у тебя рыбалка? Нормально, чук поймал. пять чук поехал. Пять щук. Вообще. Ну, у тебя на сегодня Я день, начало. да? Пять. Да. Владимир, как у тебя рыбалка? Нормально, нормально. Пан ну как? На пять. На пять. Ребятушки, хорошо отловились. Много было поклевок. Сейчас, кстати, жерлица снимал. Опять было просто вообще без живца. 5 Ж... жерлиц просто голод стояли. С крючками, но без живца. Вот такой уловчик. Ладно, давайте, ребята, заканчиваем этот день. Завтра будет интереснее, может быть. Не знаю, не будем загадывать. Завтра поедем вон на ту сторону, да? да на В сторону мыса. Попробуем завтра, что там будет. Ну, а вы, ребята, не переключайтесь. Все ждите новых роликов. Всем пока, ребят. Всем пока.